Вы находитесь в состоянии нехочухи? Сил нет, делать не хочется. Просыпаетесь уставшим. В голове туман, в душе глубокая осень. Вы задолбали проблемы? Кажется, что только чудо поможет. Как оказаться чудесным образом в нужное время, в нужном месте? Состояние болезненное. Врачи ничего не находят, а легче не становится. Вы сейчас в этом? У меня есть решение ваших проблем. 24 апреля в Лазареву субботу я провожу экскурсионный тур из Москвы в монастыри Оптино-Пустынь и Шамардино. Приглашаю вас в это удивительное однодневное путешествие. Чтобы улучшилось ваше состояние, вырветесь из плена повседневности на один день. Получите колоссальную психологическую и эмоциональную перезагрузку. Наполнитесь свежей благодатной энергией. Возродитесь и поднимитесь над житейской суетой, напряжением и обессиленностью. Я дам вам техники и упражнения, которые помогут всегда оставаться активным, радостным и счастливым и позволить чудесам быть. Хотите перемен? Будьте в нужное время в нужном месте. Жмите на линк под этим видео и регистрируйтесь в поездку. Количество мест ограничено. Жмите прямо сейчас, чтобы успеть забронировать место в автобусе.